Следующий вопрос. Какие индикаторы лучше смотреть и использовать? Здесь все зависит от поставленных целей. Анализ объемов предполагает анализ действий покупателей и продавцов. Механика устройства биржи имеет одно важное свойство. Рыночные ордера двигают цену, а лимитные ордера ее останавливают. На основании этой борьбы можно строить различные теории и подбирать под них необходимый функционал. Вот приведем пример. Все знают, что на рынке иногда срабатывают стоп-лоссы. В момент, когда срабатывают стоп-лоссы, в рынок поступают зачастую лавинообразно маркет-ордера, рыночные ордера, которые ускоряют цену. Если, например, ваша цель найти места с предполагаемыми стоп-лоссами, то вам нужно увидеть перевес ордеров и ускорение сделок в ленте, которая часто происходят в такие моменты. То есть это логично. Когда срабатывают стоп-лоссы, сделки в ленте ускоряются. Для этого э, вам, например, может помочь индикатор Speed of Tape. Сейчас вы видите на своих экранах этот индикатор, добавленный на график. И, подстроив фильтр, вы отсекаете низ, низкое ускорение, когда э, сделок в ленте проходит э, немного, и они проходят неинтенсивно. И фильтруете как раз те места, где э, сделки в ленте начинают э, ускоряться. И вы можете при помощи этого индикатора, например, найти ту свечу, которая привела к э, такому э, движению в ленте. Далее, например, для поиска перевеса, то есть вы уже видите, что здесь э, сделки ускорялись, что-то там произошло. Открывайте кластерные графики и смотрите внутрь этой свечи. Для поиска перевеса можно использовать индикатор дельты или футпринт э, в режиме bidask. На скрине у нас режим bidask выбран. На примере мы видим, что в одной из свечей было повышенное количество сделок относительно других свечей в этот период. А глядя в футпринт, мы видим перевес рыночных продаж. Они выделены красным цветом. В каждой свече есть левая-правая колонка. И вот в левой колонке вот здесь у нас есть явный перевес продаж, то есть продаж больше. Исходя из этой информации, вы можете сделать вывод, что прошло большое количество маркет-продаж в том месте, где лента ускорялась. Эти все условия, плюс волатильная свеча достаточно, то есть она не маленькая, а размашистая такая, можно предположить, что здесь могли срабатывать как раз стоп-лоссы. То есть вы определили сначала свою цель, зная механику работы биржи, подобрали нужный функционал. Следующий вопрос. У вас есть... «Есть ли у нас обучение по кластерам? Как понять защита уровня и э, что будет разворот?» Отвечая на этот вопрос, у нас есть множество статей и видеороликов по кластерному анализу и анализу футпринта. В нашем блоге на сайте можете забить в поиск э, «футпринт» либо «кластера», либо «кластерный анализ» и вам выдаст отфильтрованные статьи по этой теме. То же самое плейлист. По кластерному анализу на нашем канале там уже собраны э, все эти видео а по поводу защиты уровня в моем понимании защита уровня э, если мы говорим о кластерах как уровнях это формирование какого-то э, значимого кластера или э, группы кластеров которые находятся примерно в одном ценовом диапазоне ретест после ухода от этих кластеров, и далее невозможность ценой пробить эти уровни. Я, для примера, вот взял график из одной из статей. Для примера. И просто такая простая, понятная ситуация, интерпретация ее следующая. Вверху мы видим рост. Да, вот здесь там несколько свечей, идет рост. Далее у нас формируется... Кластер на растущей свече и крупный кластер с объемом на следующей снижающейся. И мы видим реакцию цены вниз. То есть в момент, когда закрывается эта свеча, мы можем четко увидеть два вот этих кластера. И эти кластера не смогли покупатели, то есть покупатели не смогли эти уровни удержать. Цена уходит вниз. Мы получаем мы получаем свежие уровни сопротивления по кластерам. И через несколько свечей у нас есть реакция. И вот здесь после закрытия мы видим, что тут есть хвост, есть проталкивание через объем в этой свече, закрытие внизу, то есть был тест. продавец задавил покупателя, да, выиграл эту драку. И ну, в моем понимании защита уровня приблизительно выглядит вот так. Возможно, есть, возможно это какая-то терминология специальная, может, кто-то ей пользуется в другом каком-то ключе, но в моем понимании это вот так вот.